Для кого-то кальян – это больше, чем хобби. Это повод собрать всех друзей за столом. Или кольца пуская, как Гэндальф или Хоббит, в тишине отдохнуть, помечтать о своем. Индустрия в России ударно взрастает. Пятилетку в три года мы можем в один. У фанатов кальяна забота простая. Не поехать от вида кальянных ведрин. Этим летом для радости духа и плотских пообщаться, затарить новинок домой, нас собрал в один день всех Антон Гайворонский. Джейхи Пест, 2.1. 1 больше, чем выпускной.